Попрошу вас не пропускать этот момент, сейчас я хочу анонсировать фактически розыгрыш Dragon Lore на моем канале. Заинтересовал, да? Тогда займу у тебя буквально 10 секунд твоего времени. Сейчас 3 декабря, и соответственно уже на пороге стоит Новый год. И под Новый год я хочу сделать очень офигенную прокачку подписчика, выбрать рандомного подписчика не из числа тех, кто купил NFT, а из числа всех своих сабов, кто за мной следит ВКонтакте, на Ютьюбе. Ну, короче, из числа всех рандомных подписчиков. Дать возможность всем поучаствовать в этом просто чудесном розыгрыше. Хочу сделать следующее: закинуть на какой-то сайт, на любой на самом деле сумму денег и попробовать заапгрейдить Dragon Lore. Самый дешевый, закаленный в боях, опять же, там, где он будет. деп будет от 50 до 70 тысяч рублей, но единственный момент, который меня отталкивает делать этот ролик, это то, что на прокачках мало лайков. И вот я сейчас вас попрошу, реально, давайте наберем хотя бы на этом ролике 2000 лайков, и я увижу, что вы будете ждать этот ролик, и прокачку делать стоит. Но мне просто нужно, реально, это не байт, мне нужно посмотреть, стоит ли это делать. Потому что если я закину подписчику даже 50 тысяч на аккаунт и получу от вас там 200 условно лайков Ну на самом деле этого мало Поэтому если вы хотите видеть такое Поучаствовать в этом, ребят, пожалуйста 2000 лайков под этим роликом, я это увижу Под Новый год будет реально крутая прокачка Будем пробовать убивать Драгон на аккаунте подписчика Так что все в ваших руках Может вообще по комментариям буду выбирать но ну, спасибо за поддержку, небольшой такой анонсик сделал Поэтому давайте 2к лайков навалим Это сложновато в данное время, но это возможно Поэтому скоро будет прокачка на 50к Будем убивать Драгон Лор, приятного просмотра что то уже сильно затянул, погнали Привет! Сегодня миллион биткоин-кейсов, я знаю, что этот кейс смотрят, и поэтому решил записать ролик по биткоин-кейсу. В основном, последнее время на MyKSGO снимал исключительно прокачки подписчиков, сегодня решил закинуть деньги уже себе. И сейчас э, очень важная информация, все меня спрашивают, где стоит открывать кейсы. Сейчас, знаешь, все, наверное, ждут рекламы. Нет, кейсов вообще нигде не стоит открывать, я этого не советую. Но хочу сказать кое-за что спасибо. У меня есть ревка на MyKSGO, и, блин, ну я не знаю, верьте, не верьте, по барабану, но это не реклама. Просто здесь реально крутая ревка, и я вывожу деньги ни не, не скинами, ни не на баланс, я вывожу прям себе на кошелек, ну на киви. Да, вот. Поэтому, кому интересно, есть промики на 40%, на 35%, на 30%. Буду вам очень благодарен и признателен, если вы их заюзаете. Потому что вместо с этого капает процент, целых 7% с депов. Вот, поэтому промиков много. Кто открывает, забирайте. На 40% вообще классно. и реально спасибо, потому что доп заработок такой мне не помешает. Тем более, сейчас много прокачек. Короче, ну, ребят, вам реально вот 198% человек вам просто огромнейшее спасибо хоть и кейсы не рекомендую открывать но блин просто вам спасибо я 11000 тысяч заработал на ревке здесь это реально круто долго получается благодарность но реально просто большое и огромное вам спасибо это для меня реально лютейшая поддержка знаешь своеобразный донайшем ну еще и лайк этому ролику это тоже донат короче ладно переходим уже к open кейсам. <музыка> Радует все-таки, что мы сегодня не в Counter-Strike. потому что... Потому что... Потому что... Потому что потому! Если ты не видел предыдущий ролик, он сейчас где-то вот здесь в виде подсказки вылезет. Мы там кейсы в КС открыли. Ну, конечно, не на 17, но на 3500 где-то на... Да, где-то на 3500, на 3000. Сейчас здесь вылезет момент. Поехали! У нас сегодня 10 кейсов кремучих и 10 грезов и кошмаров. Нифига не выбили. И если ты ютубер, то все-таки лучше открывать на сайтах с кейсами. Короче, биткоин-кейс, он вроде бы как подешевел. Ну, то есть 1100. Стоит, биткоин сейчас просел. Не знаю, зависит ли цена, от реально от биткоина нет. Короче, ладно, много слишком воды И реально погнали. Подожди, я выбрал 10 кейсов. А, ну вот, 10 кейсов открывается. Я отвык от выхода такой прокрутки. Ладно, и нам выпадает, что это такое. Почему? А, подожди, подожди. 9400. Ну да, все-таки вопрос, что это такое, он как никогда актуален. Я надеюсь, что MyCSGO хоть что-то выдаст, потому что прокачки, ну, не особо там падало. А деньги-то уходили, деньги тратились. И я все-таки надеюсь на то, что MyCSGO код красный, статрековский... А, нет, он не статрековский, на 6400. Блин, MyCSGO, дай, пожалуйста, что-нибудь. 4000 остается, что-то было 17, да, напомню, деп все-таки 17 тысяч, и мне важно понимать почему? Ой, бах, бах, бах, бах, бах Хорошо, хорошо, хорошо, 4900, потратили 4700, блять, хочется, знаешь, что-то больше, чем просто муравей, и отстаньте от меня, нужно было раньше Опять без промиков, кстати, депнул, здесь все как обычно Вообще, что по кейсу, они тут написали шансы, блин, самое крутое, конечно, что за 30 тысяч выбить Драгонлоров нет, вроде бы как сборка, ну, не, не то чтобы дефолтная, а уравновешенная, типа нет дэлов, нет гунгниров То есть в теории 30к с кейса за косарь получить невозможно, но мы все-таки ютубер, блять, перчатки, есть, есть есть! 15 тысяч! Есть! Yes! Я рад! Я рад, Марата, брат, погнали дальше. Открывайте 7 тысяч. Осталось и биткоин-кейсы крутятся. Перчаточки дропаются, надеюсь, еще что-то. Нож, блядь, ну постой, ну то калаш? Ну тоже неплохо. Ну радует, не, радует. Сегодня прям не радует, блядь. 11 тысяч получили 5. Че, перчатки 0,05%, и на этом все. Ну, 12 тысяч, блядь, ну маловато. Ну маловато же, столько потратили. и МК. Перчатки, ⁇ птать. Хорошо, они дешевые, нехорошо. Вроде бы перчатки, блядь, я, кейс не окупился. Много мата, потому что человек очень сильно нервничает. Что делать, у нас 3000? Я не хочу бабки сливать. Реально не хочу. Калаш, стой, там перчи можно было прокатиться. Ну ладно, что это, 1900? Че за хуйня происходит? Мне это... Не нравится, а мне вот эта движуха, которая сейчас происходит, не нравится. Вроде биткоин кейс, вроде смотрят, вроде кейс классный, ну и чё? Нож, перчик хорошо, блять, хорошо. Хорошо, из кусков есть. Ну, блин, ну было-то 17, чё ж я радуюсь-то? Радуюсь, радуюсь какой-то хуйня по факту. Ой, надо меньше материться, говорю себе постоянно, но м -м, демон на моем плече говорит, нет, матерись больше. Нож, какая ж вкуснятина. Ну, он дешевый, ну, блять, 7900. А, ладно, еще 10 кейсов за 11 тысяч рублей. Блин, ну, чуть-чуть надо все-таки скинов ты сюда дорогих поддобавить. Кейс прикольный, кейс байтовый, кейс смотрит. Добавьте сюда ножей, которые человеку будут дропаться. Че это за говно? А, 1200, блин, ну тут а, хотя подожди, ну в ноль, ладно. Хотя бы не в такой лютейший минус, ноль. Ноль это пойдет, ноль это наше изобретение, это нормально. Давай нож, пару ножей, нужен окуп ну блять, ну че это, ну ножи какие-то, юспи, кстати, ой бах! А это хорошо, 3800, 1900, 7000. Вот здесь вкусно, вот здесь вкусно, вот здесь бэкнули баланс, но нужно, что что-то поинтереснее. Хотя, ну вот хочу я что-то поинтереснее. Но поинтереснее начинается, ну даже с 29 тысяч. То есть это 30-ка, ну и Неплохо, неплохо, дальше можно Будет смотреть, но 30-ку можно, в принципе Смело уже оставлять, блин, биткоин Кейс вроде держит, и это Блин, это радует, но все-таки хочется что то прям ультра-дорогое, ну за 30 тысяч это не ультра-дорогое, нож Перчи, блин, стой Ладно, нож есть, калаш Императрица есть, я не понимаю, он не статрековский 3000 хорошо, 6000 отлично 16 тысяч, 22 Итого, наш профит, деб был 17 На балике 22, итого Плюс 3, рублей, не много относительно депозита вообще немного. Надо больше 10 ножей и 20 скинов. Это я так понимаю, мне не надо. Неделя Netflix минус а, 24 процента. Что это такое, блять? Ладно, чё, можно посмотреть, что по скидкам. Но опять же, нафига нам это смотреть? Не, ну мне интересно, что это, неделя Netflix. А, а это может типа кейса новый Ну да, наверное, у них в шапке типа новые кейсы. Кстати, операции они добавили, операции сейчас никакой нет. Я там одну операцию пропустил, когда прокачки были. Ну, мы там не использовали никакие операции, потому что открывали новые кейсы. Здесь кал, кстати, выпал исключение скоростной звери. Ион Нуара И, в принципе, все, 6400 Мало мало. Нам нужна, ну, хотя бы тридцатка Хотя бы тридцатка с излишком Ну, плюс 10, да, там 40 тысяч что было Чтобы на 10 тысяч еще можно было что-то покрутить Здесь вкусно Бля, я думал, там еще бах Ну, перчатки дешевые Как мы уже поняли, 10 Ну, блядь, ну, нет Ну, не то, что хотелось бы видеть Вроде дошли до 22 Ну, 5 тысяч Ну, блядь, ну, маловато 5 тысяч Маловато, блядь Ну, ну, нет, ну, ну, нет Ну, хотя два неонуара Пойдет, пойдет, пойдет. 4400. Не пойдет. А что такое шансы дропа? А, понятно. Типа, все честно, но не знаю, насколько это честно. Но все-таки мы на сайте с кейсами об этом никогда не стоит забывать. И я всегда об этом вам напоминаю. Блин, но, блять, волны, ну, блядь, волны. Ну, пиздец, почему они пролетели? И что это такое? 4 500, а можно бэкнуть 20 тысяч как-то на баланс? Будет, конечно, шикарно, если 20-ку мы как-то бэкнем. Все-таки шансы на во... Блин, ну перчи не долетели. Ну, ну, ну нет. Пожелание на ночь, это дешево, 2 600, пиздец. Че делать? Вот, ну, ну маловато Маловато, человеку Да деп я делать не хочу Распространение, и, видимо, не буду императрица Билетват дешевый, остальное Два красных, и хороших красных 4000 тысячи Бля, ну это мало, у нас все-таки деп-то 17 был Надо окупаться, надо окупаться Надо окупаться, надо закаляться Давай нож, пожалуйста Еще нож, еще перчи, нож пролетел Императри... Ну это, это вообще, это, это, блядь Это забейте, это 2 500 Я не знаю, что с этим делать Типа, если сейчас не дропается нож перчи, все, гг, ну, да деп как вариант? Ну, такой себе вариант. Ну, типа, не знаю, императрица, кстати, как раз неплохо, неплохо. А все-таки пока без ДДП выдержимся, хотя мы, блядь, в минус ушли на 100 рублей. А 100 рублей-то вот сейчас ощутимо, да, когда на Балике 4000 остается. 100 рублей это очень ощутимо. Ну, епта, ну нет! Ну, бля, и что делать? И, и что делать? 600 рублей, и денег не хватает. Надо что-то думать, придумывать. Есть актуальные кейсы, и в целом, ну, 199 рублей... Блин, давай попробуем. Я не знаю, три штуки. А купят нет, хотелось бы сейчас, чтобы все-таки мой CSGO как-то вернул деньги. Очень это хотелось бы увидеть, но. Ну, бля, взгляд в прошлое нага это. А, ну хотя, небольшой минус, но, я не знаю, сайрекс, неуязвимость. Блин, он, знаешь, он как-то, как-то просто непонятно. Ну, серьезно. Хочется что-то прям, ну, ножа хотя бы. <laughs> ножа за 8 тысяч, бля, инферно, нет. Я не знаю, надо что-то, надо чё думать, надо что-то делать. 194 может самый дешевый пооткрывать. Бля, блин, пацаны, я не знаю, серьезно. В общем, предлагаю сейчас уже, ну, не знаю, просто добить баланс. Потому что, блин, я сидел, думал, что с этим можно сделать, не, не хотелось максимально сливать 17 тысяч рублей и... не знаю. Я вот просто сидел, сейчас залипал на эти кейсы, и у меня просто в голове была мысль, а что можно сделать? Ну и по факту ничего. 420 рублей, блин, не знаю, ребят. Что с этой информацией делать? Слушай, 99 рублей. А если мы покрутим, например, его? Есть шанс, что у нас хоть как-то мортис? Ну, это, блядь, это мало. Так, давай попробуем... Ну, блин. Надеяться на фил инжектор, что он будет дорого стоить, тоже глупо. Немного я расстроен, конечно, бустил нас до 20 тысяч рублей, но... Но нам нужно было больше золота, в разы причем. И Fuel инжектор это не то, что нужно сейчас. Но ну, в теории, она сейчас просто на этом кейсе будет он держать. Скорее всего, так оно и будет. Может сделать DDP, открыть еще пару биткоин-кейсов, как вариант. И, блин, я не знаю. Ну, может быть, будет DDP. Я уже просто немного расстроен. Давай, блин, давай 5000 закинем. Так, 5000 на балике. А, слушай, мы ходили по биткоин-кейсам. По биткоин, все, я уже начал заговариваться. Можно открыть... Три Сквидвард, нет, три не получится, 2 пробуем 2. Блин, денег не так много, конечно, не особо не разгуляешься, но надежда все равно еще есть, что хоть что-то. Темная вода, бля, я не помню, ну 2000, по-моему, стоит или сколько? М-3600, кстати, неплохо, можно даже три Сквидвард Кейса долбануть. Хочется свалить все-таки на биткоин и попробовать выбить нож. Вот в идеале реально нож все-таки за тридцаточку, это будет прям круто распространение. Слушай, а Сквидвард Кейс... Мам, ну да, хотел сказать, неплохо выдает, но по факту Цербер, Хайпер Бист это мало, это очень мало денег, бля а, 2000 рублей, блин, Клаб Хаус, давай попробуем уже какой-нибудь такой кейсик Ну, потому что я не знаю, у нас 500 рублей остается. чисто теоретически какой-нибудь ножик бы было круто Ули, блядь, как он был близко до Москвы, столь, Все, найс, сколько стоит? 8 тысяч. Ну, в целом неплохо. Бэкнул. Бля, вот додеп был не зря. Он, знаешь, додепнул, и он такой, ну, может, хотя бы типа 5000 купишь. Да, попробуем все-таки скьюдер. Да, блядь, фастиком случайно долбанул. Но здесь что-то как-то пять тысяч опять. Блин, уже хочется, знаешь, на самом деле реально дол долбить просто фастом. Ну, чтобы уже понять. Пан или пропал. Что по итогу-то? По итогу синий ламинат. Дейл за полмиллиона нам, видимо, не светит. Ну, кстати, здесь Дейлчик есть. Он, конечно, манит, а у меня аккаунт ютубера, может быть... Ну, императрица, да Понятно, ну, ладно, давай еще пробуем фастомы Я уже не знаю, что делать на этот балик Блин, с 5000 опять же он окупил Ну, что-то, ну, нужен больше оку Давай попробуем вот этот кейс, 303 рубля Ну, тут байт, конечно, ядерный сад В общем, ребят, а, я думал, это 30 рублей будет стоить Ладно, пока не, в общем, давай пробовать Пламя МК 398 Дальше Дальше два на Балике. Спутник. Сколько стоит? 30 рублей. Ну, наверное, да, мы на этом будем прощаться. Можно было бы, конечно, вывести двадцаточку, но 22 точнее. Ну, блин, это всего плюс 5000. Такое себе. В общем, ребят, огромное спасибо. За ДДП, надеюсь, поставите лайк. Да и, в принципе, я очень надеюсь на вашу поддержку. Рассчитываю на нее. Всем спасибо, это был Человек. Увидимся в новых роликах. Всем пока.